Бывает. Весь мир против. Друзья отвернулись. Враги не скрывают своих злых намерений. Никто не понимает. Все как будто наслаждаются твоей болью. Никто и послушать не желает. Но языками чешут, не переставая. Самые умные духовные шепчут ласково, язык свой ядом освежив. Ты покайся. А в чем он? Да какая разница? Ты же видишь, ты один остался. И никто тебе не поможет, и руки не подаст. И душа погружается в темень пустоты. Холод сковывает сердце. Но подними глаза к небесам открой свои уста, произнеси слова молитвы. И еще раз, и еще. Чувствуешь? Возликовала душа. Свет проник. Радость вернулась. Уповай на Бога. Давай, помолимся вместе». «Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо ты Бог крепости моей. Для чего ты отринул меня? Для чего я сетую, хожу, и оскорбление от врага, от оскорбления от врага? Пошли, свет твой, и истину твою, ведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои». И подойду я к жертвеннику Божьему, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже Боже мой. Что вынываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Упывай на Бога, ибо я буду еще славить Его, и Спасителя моего, и Бога моего».